Слушайте радио «Болткома». Утро на «Болткоме». Доброе утро, Олег Век, Александр Шунин вместе с нами. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, напоминаем телефоны прямого эфира, и можно писать нам на WhatsApp 2 3 0 6 1, 9 1 Может быть, вот сейчас кого-то из наших слушателей заинтересует информация, которую мы будем обсуждать. Действительно, меняются приоритеты на рынке труда, меняются... Запросы общества на различные знания, профессии, и настолько быстро меняется мир, что, может быть, мы даже и отстаем, даже люди, которые получили образование, уже не соответствуют каким-то новым требованиям рынка, и действительно, вот государство реагирует на такие изменения, и сейчас началась запись на очередной тур образовательных программ для взрослых, которые, кстати, финансируются на 90%, софинансируются ЕС и латыйским государстве да, Средств госбюджета. И как наши все написал когда-то, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так вот, ничему нибудь а вполне конкретным вещам. И не как-нибудь, а очень усердно, потому что это курсы повышения профессиональной компетенции. И у них подробнее мы попросим рассказать директора департамента образования взрослых, госагентства развития образования Илину Пурмала Баумана, госпожа Пурмала Баумана с нами на прямой связи. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время присоединиться. Мы ведь все правильно излагаем. Это уже седьмая подобная, ну, даже по-русски я точно не знаю, как сказать, септи ⁇ это карта, да, седьмой, ну, видимо, тур. И почти 800 учебных программ, с которых можно выбрать и в течение нескольких месяцев либо переквалифицироваться, либо подтянуть знания в каких-то областях, сферах и предметах. Да, вы правильно говорите, что э, сейчас э, начался уже набор на этот седьмой тур. Он э, продолжается до 24 февраля, где можно на сайте www.matiaibaspiaogushaem.lv подать заявку. Э, 63 учебных заведений предлагают э, 8, почти 800 программ. Программы очень разные. Можно получить квалификацию или, как в народе говорят, получить профессию. Эти программы ну, самые длинные. Например, такие программы являются с 480 часов, даже более до 1000 часов. И таких программ в этом туре предлагается 118 как уже вы сказали что э, учащиеся э, самый большой расход покрывает евросоюз и государственный бюджет, но учащийся должен заплатить пять процентов от стоимости всей программы 5 процентов э, даже mm. Это примерно э, начиная с с 30 евро до 116 евро, это уже зависит от длины программы и от профессии, которые учащийся решит получить. Есть и программы покороче, например, программы профессионального развития, Таких больше всего, это 400, более чем 400 программ, и это программы, в которых учеба происходит, начиная с 160 часов до 320 часов. И учащийся тогда должен будет внести взнос, начиная с 40 евро до 116 евро, это тоже зависит от длины программы. Есть программы, которые являются, например, модули из профессии. Но, например, если уже у человека есть какая-то профессия, он может в этой программе освоить новые компетенции, которые востребованы сейчас на рынке труда. Таких программ тоже очень много, и там является учеба, начиная с 4 до 400 часов. И стоимость, который должен будет взнести учащийся, это начиная с 12 евро до 156 евро. Это тоже все зависит от длины программы. Есть у нас еще такие программы, как курсы из программы высшего образования и Таких программ тоже является довольно много, и там часов, начиная с 40 до 240 часов, и там тоже взнос с 18 до 108 евро. Те, которые учащиеся малообеспеченные в таком статусе, они вообще освобождены от, этой, от этого взноса, и у них программы, получается, учеба вообще бесплатна. Так что выбор очень большой, в 10 отраслях, 800 программ можно найти на сайте МАТСПУШМ.ЛВ. Давайте пробежимся как раз по отраслям. Я открыл эту страницу, там и строительство, и производство, и IT, и энергетика и так далее. А как отбирались эти сферы? Эти сферы отбирались… У нас есть отделение, которое работает и анализирует разные даты, смотрит, что сейчас востребовано на рынке труда, какие вакансии, какие профессии нуждаются. И так составляется каждый набор и утверждается советом, где участвуют и разные министерства, и работодатели, и вот по, вот по таким данным мы составляем каждый этап. Мы анализируем рынок труда, смотрим, какая сейчас ситуация, какие востребованные профессии, смотрим, как какие сейчас навыки нужны в каждом в каждой отрасли. И, Итак, продвигаемся. Это ориентировано на то, чтобы получить новую профессию или можно, например, ну, получить какие-то новые знания, повысить свою квалификацию уже, вот, если я ну, хочу просто в своей профессии улучшить свои навыки? Да, да, если вы хотите уже повысить свои навыки, тогда вы можете выбрать те программы, которые по например, программа профессионального развития. И, как я уже сказала, эти программы довольно, довольно много в этом этапе, в этом туре, более чем 400 программ как раз с таким направлением, чтобы повысить свои квалификации и получить новые компетенции уже в своей профессии. Эти программы относятся к именно работающим. Ну, вообще, какие критерии для того, чтобы подать заявку? Но человек должен быть да. старше 25 лет, трудоустроен. Да, подать еще? заявку могут работающие и самозанятые лица в возрасте от 25 лет. С незаконченным образованием или законченным надо смотреть в каждой программе, там указано, какое должно быть предыдущее образование. А также заявку могут подать работники микропредприятий, родители, которые находятся в декретном отпуске и работающие пенсионеры. А если человек работает, не помешает ли его работе обучение? В какое время вот происходит занятие? Ну, учебное заведение планирует учебу или по вечерам, или по выходным дням, потому что всем, всем понятно, uh -huh. что для работающих надо надо им помочь найти это время, чтобы они могли учиться. И те программы, где можно получить профессию, они довольно длинные. Это более чем год должен учащийся учиться. В этих программах еще есть практика, квалификационная практика, где учащиеся проходят эту практику у работодателя. Так что совместить работу с учебой это довольно трудно. Но мы видим, что интерес очень большой. Уже по всем предыдущим э, турам, если мы смотрим, то более чем 60 тысяч уже э, э, как бы, э, учатся, и из них уже более чем 45 тысяч закончили учебу. Так что интерес очень большой, и, и те уже, которые закончили, э, те, те нам э, пишут и интересуются э, когда будет следующий тур, и можно будет подать заявку. С этим я хочу сказать, что в течение всего проекта каждый может учиться и закончить программы два раза. Так что если кто-то уже использовал uh -huh. один раз, то сейчас тоже можно подать заявку, выбрать программу и учиться. Так что такая возможность, возможность тоже есть. Вот тут как раз пришел вопрос. Я уже два раза участвовал в программе. Можно ли в третий раз? Нет, третий раз угу. невозможно. Так что... К сожалению. Еще... А жаль. жаль. Да. Еще один вопрос пришел. Есть ли программирование в этом списке? Наверное, самое востребованное тоже сейчас. Ну, вообще, IT там широко представлено, mm -hmm. на самом деле. Да, есть такие программы... И вообще эти программы, которые связаны с, с этой отраслью и все, которые, вот, например, повышение разных дигитальных компетенций, они очень востребованы. Если мы смотрим уже по всем предыдущим турам, то более чем 20, 30 тысяч учащихся как раз выбрали такие программы, которые связаны с этой отраслью, с дигитальными компетенциями. Ну, насколько мне известно, я вот сейчас тоже параллельно беседе пытаюсь найти точно, но там и программирование, и создание интернет-сайтов, и каких-то даже приложений написания программ. Ну, то есть достаточно углубленное изучение. Ну, помимо всяких офисных комплектов, которые тоже не до конца знаю, там, Word, Excel и так далее, есть же поверхностный уровень, а есть прям глубокий, который нужен для бухгалтерии, например. Вот это тоже в этих программах есть, просто нужно покопаться на сайте либо МАЦБСПОГУШ МЛВ, либо, сколько там, 60, 63 учебных заведения, которые реализуют эти программы. На их страницах тоже достаточно подробная информация есть, что, где, когда и удаленно, на каком языке и так далее. А вот кому все-таки в первую очередь адресована вот вся эта программа? Просто, наверное, у вас есть уже статистика, какие люди приходят на эти программы? Те, у кого уже есть работа, те, кто хочет поменять работу, те, кто хочет, может быть, сделать карьеру и улучшить свои навыки? Да, если мы смотрим по статистике, то в общем числе женщины активнее. 63% из всех учащихся как раз женщины. И если мы смотрим по возрастным критериям, то самые активные – это учащиеся в возрасте с 25 до 44 лет, это 71%. Но нас радует и то, что э, те, которые уже выше 50 лет, тоже активно выбирают разные э, программы э, или э, для новой профессии, или для повышения компетенции. Конечно, э, те, у которых уже есть какое-то образование и высшее образование, они активнее, они знают, что они хотят, что им не хватает, какие навыки нужно освоить. Но программы предусмотрены и для тех, у которых образование ну, в контексте проекта является низким. Это законченное или незаконченное начальное или среднее образование. Вот как раз для, для таких учащихся предлагаются вот эти программы, где можно получить профессию, чтобы устроиться ну, в трудовой рынок. Или, может быть, как-то вырваться из, из, из такого уровня, где человек работает, ну, работу и, и получает низкую зарплату. Напомню, мы беседуем с директором Департамента образования взрослых Госагентства развития образования Еленой Пурмала-Баумана, и речь идет о том, что началась запись в конце января и продлится до конца февраля на очередной тур образовательных программ для взрослых, которые софинансируются Европейским Союзом и Латвийским государственным бюджетом. Скажите, пожалуйста, госпожа пурмале Баумана, есть ли какое-то ограничение, то есть можно ли опоздать на эти программы или ограничений нет, учитывая, что основное количество учебных часов оно проходит удаленно, видимо, по Zoom или как-то еще, и, в принципе, безразмерные эти группы? Ну, надо смотреть, в каждой программе указано, как она будет происходить. Есть программы, которые можно реализовать отдаленно, да, ну, как вы говорите, или в Zoom, или в другом, ну, в сайте. Но есть программы, например, где учащиеся учатся какую-то новую профессию, там, конечно, отдаленно, например, ну, ну, невозможно э, учиться, да, так что там надо смотреть, в каждой программе указано, как будет э, происходить учеба. Э, те учебные заведения, которые получают очень много заявок, они обычно э, стараются комплектовать э, больше группы. В каждой группе 25 учащихся, э, чтобы э, эта учеба могла происходить. Э, э, квалитативно, и поэтому учебное заведение планируют э, и комплектирует э, групп побольше. И им дается довольно э, такое ну, время, э, 2-3 месяца, когда они могут комплектовать группы и постепенно уже начать учебу. Одни начали, следующие еще ждут. Э, с каждым учащимся учебное заведение э, э, согласовывает то время, когда когда ему лучше начать и в каких днях, или по вечерам, или по выходным? Это вся работа учебных заведений, вот коммуникация с каждым учащимся, который подал заявку. Еще тут пришли вопросы: есть ли верхнее ограничение по возрасту? Спрашивает. Нет верхнего, нет, есть только нижнее, начиная mm -hmm. с 25 лет. И верхней, верхней такой ступени нет, как я уже говорила, могут и подать заявку работающие пенсионеры. Тут сразу тоже еще один вопрос. Если человек записался на курсы, а пока вот он на этих курсах учится, потерял работу, вот он, его отстранят от обучения, как вот? Будет. Нет, его не отстранят, потому что мы проверяем только, работает ли человек в тот момент, в тот день, в тот час, когда он подает заявку. Uh -huh. А что происходит по окончании? Получает, нужно ли сдавать экзамен, получают ли какой-то диплом учащиеся? Да, это зависит уже от вида программы. Если человек учится профессию, тогда, конечно, это экзамен, квалификационный экзамен, и в конце получается диплом государством, признанный диплом, потому что учебное заведение аккредитировано, и учащийся получает диплом об основании от профессии. И также в остальных программах тоже получают или сертификат, или разные удостоверения, которые вот как раз предусмотрено для каждого вида программы. И хочу добавить, да, что учебные заведения все эти программы лицензировали и получили аккредитацию, так что в конце получают государством признанный документ. Тут, наверное, прослушал, слушатель, на какое количество учащихся рассчитаны курсы? Ну, еще раз, наверное, просто повторить надо бы этому. Да, ну, если мы смотрим, например, по предыдущим турам, то в шестом туре нам заявки подали, ну, примерно 20 тысяч да, учащихся, и, ну, более чем 10 тысяч начали учебу и учебу. Учебные заведения стараются всех принять, никого не оставить за, за линии, так что комплектируя группы, как я уже сказала, есть возможность, что учебное заведение комплектирует больше групп, смотря уже по подаче заявок. Ну что же, у нас еще есть несколько минут. Если кто-то хочет, может быть, задать вопросы по телефону, 67212-93, Самые, может быть, ну вот, востребованные, самые популярные, куда больше всего люди хотят? Ну, как я уже сказала, это самые-самые программы, которые востребованы, это программы как раз вот по информационным технологиям. Mm -hmm. Более чем 29 тысяч уже учатся в таких программах, а также востребованные программы в транспорт и логистика, такая отрасль, строительство, бизнес, финансы, бухгалтерия и администрирование. Но ну, это самые востребованные отрасли. Но еще хочу добавить, что если учащиеся как бы нервничают, смогут ли они попасть в конкретную программу, учиться то э, подать заявку одновременно можно э, на две программы. Если в одной, например, э, ну, по каким-то э, э, данным э, учащийся не сможет учиться, или не подойдет время, или не подойдет э, ну, или, ну, места не хватит, то есть возможность, что у него еще в резерве остается вторая программа. Но выбрать, если уже в конце, когда начинается учеба, есть возможность либо в одной, или в другой учиться, можно будет только в одной программе. А заявку подать можно на две программы. Но, Из звонок, да, здравствуйте. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Я говорю, доброе утро. Какой вопрос? Для программы обучения на языке. А что делать человеку в возрасте, который ну, недостаточно хорошо. Это Что ему делать? <говорят> <говорят> <говорят> <говорят> Спасибо за вопрос. Да, программа действительно на государственном языке происходит. Как я уже сказала, они лицензированы, аккредитированы, и поскольку это бюджет государства и Евросоюза, мы должны вот, э, работать по законам, и программы происходят на государственном языке. Ну, я думаю, если есть какое-то начальное, начальное знание и навык, то, в общем-то, всегда можно найти способ и договориться, и как-то и пойдут навстречу, и помогут, и что-то переведут. Вот, кстати, по поводу «пойдут навстречу», тут спрашивает слушатель, такой пришел вопрос, оплата взимается сразу вся или можно частями? Ну, может быть, для кого-то даже вот эта сумма 116 евро будет... Ну, достаточно да, это уже, поскольку эту сумму надо уже платить учебному заведению, заключая учебный договор, тогда каждый учащийся может с учебным заведением вот, решать да, да, да. этот вопрос. Ну, прекрасно. Прекрасно. Огромное спасибо за рассказ. Мы благодарим директора Департамента образования взрослых Госагентства развития образования Илину Пурмала-Баумана. Речь шла об очередном туре. Идет запись на образовательные программы для взрослых, которые софинансируются на 95% Евросоюзом и государством. 63 учебных заведения участвуют в этой программе, более 400 программ профессионального развития. Подробная информация на интернет-странице masibaspeogushem.lv, но этот сайт, конечно же, будет ссылка опубликована на MixNews.lv, в публикации, посвященной а, этой беседе, текстовая версия появится через некоторое время со всеми подробностями. Огромное спасибо, спасибо господин Баумана, хорошего дня. Всего доброго. Спасибо. У нас с Олегом пауза, после чего мы снова поговорим об обучении, но уже конкретном, об автошколе пойдет речь.